добрый вечер мои дорогие с вами снова юрий пузыревский рад вас приветствовать на своем канале и сегодня у нас традиционный нлп эфир сегодня будем разбираться с одной из очень интересных и актуальных тем которая называется цыганский гипноз почему цыганский да простят меня братья цыгане Цыганские его называют не потому, что им пользуются только цыгане, а потому что ну, цыгане чаще прибегают к этой форме наведения транса и к этой форме манипулирования людьми. Хотя в процессе сегодняшнего прямого эфира я вам расскажу и поделюсь. Этим могут пользоваться не только цыгане, а этим пользуются в том числе многие-многие люди. Поэтому ну, цыгане как вы понимаете этим пользовались и пользуются чаще вот и весь секрет на самом деле поделитесь тем как меня видно и как меня слышно я думаю что все должно быть хорошо давайте поприветствуем друг друга в чате напишите из какого вы города как у вас погода в вашем краю я нахожусь в минске сегодня в минске снегопад но снег мягкий и тепло рад всех приветствовать Жду вашей обратной связи. Не забывайте поддерживать нашу трансляцию лайком. Светлана, добрый вечер. Я вижу, что вы есть. Если вы меня услышали, значит все хорошо и трансляция работает исправно. Хорошо, тогда не будем долго тянуть ваше время, ведь время это самое ценное, что у нас есть. И будем начинать сразу разбираться с этой всей историей. Наверняка многие из вас знают такие случаи, когда вроде бы очень адекватный, собранный человек вдруг по какой-то причине может нарваться на цыганку, на цыганей и совершенно вроде как по своей доброй воле отдать какие-то денежки или отдать драгоценности. И сразу же могу сказать, что многие люди склонны придавать э, всему происшествию некую магическую интерпретацию но мы сегодня как раз таки будем разбираться с точки зрения психологии и сегодня мы будем разбираться с точки зрения нейролингвистического программирования что происходит поэтому давайте по умолчанию возьмем за аксиому что ничего магического в этом нет есть просто технология Понятно, что когда человек не может себе что-то объяснить, он начинает придумывать какие-то сказки для того, чтобы и начинает в эти сказки крепко верить. Вижу, Светлана пишет привет из Бобруйска, снег. Ну, я думаю, у нас похожая с вами погода. Вот чем мы сегодня будем заниматься. Немного поговорим еще про порчи из глазы. <кхем> Я поясню, что это значит, как это происходит. Но ну, в принципе, вот вся эта тема, весь наш сегодняшний прямой эфир, он будет сконцентрирован на вот этих вот процессах. Для чего это нужно? Для того, чтобы, во-первых, вы меньше верили всевозможным шаманам, экстрасенсом гадалкам с одной стороны а с другой стороны чтобы даже если вы верите что вы понимали что происходит то есть чтобы вы понимали как происходят эти процессы чтобы вы понимали во первых как это работает а во вторых имели некий иммунитет имели некую возможность для того чтобы от этого защититься. Вот ключевое послание моего сегодняшнего прямого эфира. Итак, знакомы ли вам случаи? Может быть, вы сами оказывались жертвой таких вот уличных гипнотизеров? Или, может быть, знаете какие-то случаи? Поделитесь или кто-то из ваших знакомых оказывался в подобной ситуации что вот подошел человек сказал пару слов дальше ничего не помню а как оказалось кошелек пустой или там подошел человек сам не знаю почему но я ему там отдал какие-то деньги вот поделитесь бывало ли в вашем опыте нечто подобное и сегодня будем более детально с этим разбираться начнем как всегда издалека и скорее этот Стрим будет продолжением наших предыдущих стримов. Так уж повелось, что последние два или три стрима у нас были посвящены Эриксоновскому гипнозу. Там я рассказывал про признаки транса, там я рассказывал, как это вообще происходит, как калибровать собеседника, как, как калибровать себя. И ничего на самом деле сверхъестественного не происходит. Давайте начну издалека. Как выбирается жертва? Как выбирается жертва? Смотрите. Слышала о таком отлично если слышали то хорошо значит теперь еще будете знать как это происходит как выбирается жертва опять же цыгане цыганки или давай так давайте так будем называть уличные гипнотизеры они подходят со своим посланием со своим желанием что-то заполучить и выманить далеко не ко всем всем наверное известно что есть люди с разной степенью гипнабельности да есть люди высокогипнабельные, есть люди среднегипнабельные и есть люди низкогипнабельные. Да? милтон эриксон нам уже доказал в свои времена что людей как бы не гипнабельных их нету да. единственное что степень их гип... способности погружаться в транс отличается, но в принципе сгипнотизировать практически можно любого человека. И вот <coughs> и с точки зрения вот этого предположения мы будем дальше разбираться. Так вот, уличные гипнотизеры как раз-таки выбирают жертву скорее из высокогипнабельных людей. Как они это делают? Ну, во-первых, они хорошие калибровщики. Они не будут подходить к низкогипнабельному человеку. Ну, потому что зачем? Зачем тратить свою энергию и испытывать судьбу для того, чтобы попробовать там человека какого-то погрузить в это состояние? Они же обычно орудуют где? Они орудуют там, где много людей проходящих, да, или относительно много, где у них есть, ну, скажем так, поток клиентов. Есть поток клиентов, среди которых можно выбирать... Высоко гипнабельных людей. Если интересна статистика, то высокогипнабельные их 10-15 процентов. 10-15 процентов гипнабельных людей и остальные 70-80 процентов это среднегипнабельные люди. Поэтому Конечно же, когда идет масса людей, уличному гипнотизеру гораздо проще выбрать человека, который высокогипнабельный. Высоко Причем мастерство такого уличного гипнотизера, оно на самом деле на достаточно высоком уровне, потому что он умеет уже издалека на расстоянии калибровать признаки транса. Признаки транса мы изучали на прошлом на прямом эфире. Обязательно посмотрите, что это за признаки такие. Поэтому еще до того, как они кому-то подойдут, они уже точно знают, что этот человек гипнабелен. Они видят издалека. Какие это признаки? Расфокусированный взгляд, некая такая погруженность в себя. Человек в трансе, находящийся, он также ходит, и они наблюдают. У них выстроена работа таким образом, чтобы... Жертву для начала ее нужно найти и как бы издалека. Жертва даже об этом не знает, что за ней наблюдают. То есть об этом тоже имейте в виду. Если вы понимаете, что вы человек гипнабельный или внушаемый, да, сильно внушаемый, то вы можете оказаться потенциально жертвой такого уличного гипнотизера. Что происходит дальше? Когда... Жертвой определились, происходит подход. Если вы замечали, ко мне несколько раз подходили, на самом деле цыгане. Ну, не могу сказать, что они ко мне часто подходят, но случаев, ну, наверное, 10-12 в моей жизни такого таких было. И когда я еще не занимался гипнозом и НЛП, я был такой, знаете, брутальный мэн, молодой парень и я достаточно был грубый, и это их отпугивало, это их отпугивало. Но потом, когда я начал уже разбираться с технологиями, вижу, привет, кто к нам присоединился, нейронагистического программирования, все стало на самом деле понятно. Мы сегодня еще и поговорим о том, как реагировать, как защищаться. Так вот, как происходит дальнейшее действие? Как происходит дальнейшее действие? происходит все достаточно просто и практически всегда по одному и тому же сценарию гипнотизер он вроде как появляется из ниоткуда то есть вы не будете видеть его так что там кто-то целенаправленно долго к вам идет вас заметили еще заранее и к вам уже ищут как подступиться что происходит дальше дальше он начинает диалог он начинает диалог и ну, тут тоже разные способы бывают. Если человек э, гипнабельный, то может получиться так, что он может разорвать шаблон. Потому что вот это внезапное, э, внезапное появление человека, оно тоже действует как разрыв шаблона, и человек впадает в такой э, резкий транс. Да? Разрыв шаблона, и человек завис. Они Все вот эти моменты, они откалибровывают и могут сделать внушение какое-нибудь там, направленное на направленная на на навеш... на наведение транса да допустим человек э, резко появился откуда-то э, у вас разжив шаблона вы в легком трансе находитесь и он сразу делает внушение стой на двух ногах все делает такое вот внушение короткое стой на двух ногах а потом начинает э, пытаться вести диалог причем этот диалог ведется не просто так а э, таким легким трансовым голосом слушай родной Вижу, дорога дальняя тебя ждет. Ну, конечно, дорога дальняя тебя ждет, потому что ты, блин, стоишь возле машины. Будь внимательный, да? И смотрите, начинаются вот эти все разговоры, они обычно называют, начинаются о трех вещах. Три самые главные важные ценности человека. Первая ценность – это здоровье. Вторая ценность – это благополучие деньги. И третья ценность – это взаимоотношения с близкими ну вот кого из вас у кого из присутствующих на этом стриме или если вы смотрите в записи напишите в комментариях кого из вас не волнует благополучие кого не волнует здоровье и кого не волнует взаимоотношения с близкими с детьми с родителями с мужьями женами наверное такого человека тяжело найти и они как раз таки очень хорошо знают эти ценности иногда они начинают вот что делать там Могут делать какие-то намеки на благосостояние. Там вижу, что времена у тебя сейчас тяжелые, я хочу тебе помочь, там и все такое. Да? Все это происходит в легком трансе, потому что вот эти гипнотизеры уличные они очень хорошие калибровщики, и они очень. Они просто моментально на тебя подстраиваются, но они уже находятся в трансе, и обычно у них очень приятный голос. Там не будет такого, что А, стой, да, иди сюда. Они вот так не делают, потому что вот эти проявления голоса они как раз таки выбивают человека из транса обычно голос его очень нежный или ее дорогой мой видишь ребенок у меня на руках У тебя тоже дети есть знаю а, и иногда люди когда находятся вот в этом трансе они задаются вопросом ну им непонятно откуда Цыган или цыганка, или уличный гипнотизер может знать о них какую-то информацию. Друзья, говорю вам сразу, ниоткуда. Они просто угадывают. Если угадывают, то значит, окей, манипуляция прошла. То же самое с именами, то же самое с болезнями. Они так хорошо входят в рапорт, что они по внешнему виду могут где-то, может, даже какие-то неполадки в организме замечать и чаще всего это происходит они в этом профессионалы да чем чаще они пытаются угадывать тем лучше у них получается но здесь вам нужно знать только одно что они о вас никакой информации не знают единственное что если это где-то происходит там возле какого-то торгового центра может быть такое что за вами давно уже наблюдали и видели что может быть вы общались с каким-то мужчиной с какой-то женщиной может дети там вы детей куда-то отправляли вот эта информация может быть и они ничего точно не знают, но пытаются очень хорошо угадывать. И вот эти угадания, они связаны с тремя ценностями. Здоровье, отношения и деньги в основном. Дальше. Что происходит дальше? А дальше происходит вот какая интересная история. Если диалог идет, если ты начинаешь с ним разговаривать более-менее немного хотя бы, кстати, поддержите трансляцию нашу лайком, чтобы ее увидело больше людей. Если ты начинаешь с ними разговаривать, то они усиливают транс. Усиливают транс. И <свеч> за счет чего это происходит? Происходит следующая история. В НЛП это называется двойное наведение. Когда начинается разыгрываться, то есть когда они уже вот соединились, когда они уже с вами в рапорте, и вы начали каким-то образом реагировать даже на хотя бы мельчайшие команды, а какие это могут быть мельчайшие команды? Стой, погоди, не уходи. Если вы остановились, то это является для них признаком, что вы выполняете ее команду. «Посмотри на меня». Или там какие-то простые такие команды для прощупывания. Вам сходу никто не будет говорить, там, позолоти ручку и денег мне дай. Я, кстати, вот э, в этом стриме, будьте до конца, я чуть позже вам покажу, как можно быстро превратиться в цыгана, гипнотизера, ну, ну и так далее. Прямо вот здесь, вот в прямом эфире покажу, и я думаю, что вам понравится эта вся история вот что происходит дальше дальше как правило когда первичный контакт настроен когда немного есть уже рапорт на уровне бессознательного когда они понимают что ты что вы уже выполняете немного их команды идет следующий этап а следующий этап он заключается в, вот в какой истории для того чтобы усилить и углубить ваш транс нужно перегрузить все три канала визуальный аудиальный и кинестетический да то есть обычно когда к вам подходит цыганка да, или уличный гипнотизер она одета в какую-то необычную яркую одежду вот эти вот большие платья с балахонами там и всевозможные вот эти пестрости это все не просто так потому что ваш визуальный канал он должен быть сильно перегружен плюс в этот момент появляется еще кто-то появляется еще кто-то либо это напарник-гипнотизер, либо очень часто используют детей, начинают вокруг вас бегать дети. Это дополнительные визуальные раздражители одновременно, да, то есть их много, как правило, они бегают. Либо может подойти просто вторая цыганка. Ну, на самом деле, сценариев много, иногда они могут сразу обе подойти. И вот эта вот пестрость, вот это вот размахивание покачивание платьем своим это перегружает визуальный канал плюс человека два и вы как бы одновременно не можете смотреть сразу на двух людей да у вас глаза вот так вот не могут делать что происходит дальше Дальше задача э, вот этого двойного наведения заключается в том, что они начинают говорить одновременно, они начинают говорить одновременно и, как правило, о тех вещах, которые вас потенциально могут волновать, опять же, здоровье, деньги, отношения. И Получается, что у вас такой происходит коллапс. Вы не понимаете, кого лучше слушать, на кого лучше обращать внимание. То есть, смотрите, два человека начинают одновременно говорить, и уже перегружается аудиальный канал. Да? Уже визуально перегружен, много мельтешения всякого необычного, и аудиальный канал перегружен. Что происходит дальше? Следующий уровень сложности — это перегрузить эстетический канал это легкие прикосновения где-то вас может кто-то под руку взять где-то за локоть прикоснуться дети начинают бегать если э, устроено все так что там присутствуют дети они начинают вас задевать и ваше тело тоже начинает еще реагировать, реагировать на все эти вещи. Кстати, аналогичная история происходит на самом деле на дискотеках. Очень много светомузыки, очень много людей, кто-то вам пытается что-то говорить, когда вы танцуете, вы кого-то задеваете, и одновременно еще очень много музыки. То есть вот здесь на самом деле на, на дискотеке человек пребывает в похожем состоянии, как при двойном наведении уличных гипнотизеров. Двойное наведение, название такое, потому что, как правило, наводят транс два человека. И вот что происходит. Одновременно вам идут внушения. Причем эти два человека, они очень хорошо сработаны. У них между собой налажена такая на бессознательном уровне хорошая коммуникация, или как мы в НЛП говорим, у них налажен рапорт. И в какой-то момент, когда ваши три репрезентативные системы, точнее, три системы восприятия уже перегружены, в какой-то момент вы погружаетесь глубоко в «Транс», только лишь за счет того, что вот э, очень много информации вокруг. И ваше бессознательное, оно таким образом защищается. Когда вы погружаетесь в транс, напоминаю, что они очень хорошо калибруют вот эти состояния. И вам легко делать внушения, потому что ваше внимание одновременно держит на каких-то ценностных моментах, плюс постоянно отвлекают визуально, аудиально, кинестетически. И, конечно же, здесь вы очень склонны к выполнению внушений. Причем внушения очень простые. Они могут сказать ну хочешь знать что будет хочешь знать хочешь чтобы тебе дорога добрая была сделай немного им и мне добра к примеру да что-нибудь вот в этом роде могут быть друзья поддержите нашу трансляцию лайками я хочу чтобы вас было больше рассказываю дальше то есть они заходят к этому процессу очень очень осторожно и не всегда это получается не всегда это получается и им куда проще уйти от какой-то жертвы с кем это не сработало найти себе новую еще более внушаемую еще более гипнабельную прокачать еще свой навык как говорится да и идти дальше то есть это срабатывает не всегда но срабатывает достаточно хорошо на гипнабельных людях что делать с этими всеми вещами могу сказать так что очень тяжело от этого защититься очень тяжело от этого защититься если вы высокогипнабельный человек или даже если среднегипнабельный я вот себя определяю как среднегипнабельного человека но могу сказать так несмотря на то что я знаю эти технологии несмотря на то что я знаю как это все происходит я обычно когда мне хочется поиграть когда мне хочется поиграть я играю только до тех пор пока не появится второй вот если второй появляется, я понимаю, что все, надо делать ноги. Но не всегда получается сделать ноги, потому что они делают вам э, внушения, которые связаны с вашим здоровьем, благополучием, э, либо взаимоотношениями. Да? Uh, как это делается остановись а то умрешь остановись а то век будешь бедным там вот такого характера делаются внушения и когда вы уже находитесь в легком состоянии транса они могут стопорить вас стопорить вас то есть самый простой способ делать ноги если вы вот попались в такую историю причем я знаю несколько моих коллег психотерапевтов с опытом, которые тоже попадались на эту всю историю. Мне кажется, даже психотерапевты попадаются чаще на вот эти вот э, разводы уличных гипнотизеров, потому что у них больше опыта, и им кажется, им ну, есть такой, знаете, профессиональный азарт с этим всем поиграться. И получается, что, ну, часто такое бывает, что можно и проиграть, можно и проиграть. Поэтому в моем случае я чем... Э, Пока второй человек не появится, еще играю. Если человек второй появился, я сразу делаю ноги. Но главное об этом не забыть, потому что одно из, один из трансовых фен феноменов – это амнезия, да, дезориентация во времени. И ты можешь просто что-то забыть. Дальше. <coughs> что делать? Что делать в этих случаях? Делюсь конкретной фишкой, как можно от этого избегать. Потому что, вот смотрите... Вам нужно, вам нужно делать такие заготовки свои словесные, которые будут на них хорошо действовать. Э, для того, именно для того, чтобы вы могли им где-то немного разорвать шаблон и просто э, уйти из этого места. Ну, другого способа нету, потому что если вы будете один, а их будет двое, трое, четверо, то вы с этим не справитесь. Вы будете ну, погружаться в транс что можно делать очень хорошо работают контур внушения то есть когда доброй ночи всем всем всех рад видеть обнимаю целую всем привет из минска снежного помогите нашей трансляции лайками рад всех видеть сегодня мы общаемся на тему эриксона цыганского гипноза как это происходит если что-то пропустили или если есть вопросы я очень буду рад если вы их будете задавать рассказываю что можно делать что можно делать то есть ну, механизм я думаю понятно да как правило это перегрузка каналов и как правило это происходит наведение с помощью двух человек иногда работает один но это более такой профессиональный гипнотизер тоже ну, он больше работает за счет личного погружения в транс, хорошо, что работает в этом случае. В этом случае работает контрвнушение внушение. Я вот на курсе NLP практик ребят обучаю один из способов защиты от внушения это делать контрвнушение. То есть, когда вам что-то внушают то можно внушить что-то в ответ ну например тебе внушают отдай мне деньги а ты скажи давай-ка я сейчас сам тебе или там они тебе говорят стой давай я тебе погадаю а ты можешь контрвнушение сделать сейчас я сам тебе погадаю или я хорошо порчу навожу вот такими словами можно оперировать да то есть очень это хорошо работает если вы эти заранее фразы подготовите я вот когда еще не изучал нейролингвистическое программирование и психологию когда был там молодой когда мне было 23 24 года то э, я сейчас то понимаю что я делал контур внушение когда ко мне подходили цыгане говорили давай я тебе сейчас погадаю я говорил еще сам тебе погадаю причем это было достаточно жестко агрессивно и, э, и это работало сейчас я это понимаю почему потому что это вот напрямую контур внушения что еще работает прям делить фишками цыгане очень не любят людей, которые занимаются духовными практиками, психологией и э, разбираются во всех этих вещах. То есть вы можете сказать э, прямо, когда к вам подходит э, с намерением там погадать э, жалость какую-то у вас вызвать дай денег на ребенка и все такое вы можете сказать Ты знаешь я эзотерикой увлекаюсь сейчас я тебе такое устрою да то есть э, ну можно сильно даже не угрожать можно просто сказать я эзотерикой занимаюсь или можно сказать я вообще э, психотерапевт врач который занимается гипнозом они а, как правило они от этого ретируются и стараются дальше не продолжать коммуникацию следующий способ можно очень громко Закричать, закричать милиция они этого тоже очень не любят ну это насколько вы готовы ну прям очень громко так чтобы услышали все вокруг они не любят когда к этому всему движу привлекается огромное количество внимания друзья я вижу что нас уже становится больше поддержите трансляцию лайком я думаю что эта информация полезна не только вам но и тем кто ищет подобную информацию на ютюбе дальше кроме того что закричать громко милиция то есть смотри смотрите закричали громко милиция они от вас не ожидают этого громкого крика то есть они на какую-то долю секунды тоже будут в замешательстве и это замешательство вы можете использовать двумя способами первый способ делать ноги второй способ сделать какое-то внушение в идеале сделать внушение и, и сделать ноги можно сделать вот каким образом крикнули милиция у него у нее или у них замешательство в той где стоишь внушение говоришь и делаешь ноги они какое-то время будут стоять на месте и не будут куда-то уходить дальше еще мне нравится один способ тут уже кричать не надо тут уже кричать не надо и э, кричать не нужно а можно сделать вот что тоже что они от вас не будут ожидать когда к вам подходит слушай давай я тебе сейчас погадаю вы можете вот сыграть вот в какую-то игру просто так громко четко но с таким вот легким легкой навесой тайны говоришь слушай меня тут менты пасут стой и смотри что будет она замрет и будет какое-то время стоять это для тебя время будет чтобы свалить вот кто-то пишет елена я майор полиции сейчас э, погадаем в отделе да но если ты можешь из себя это выдавить да вот эти вот фразы заготовки прямо их записывайте и их тренируйте то есть тренируйте у себя мысленно чтобы они выглядели более менее естественно нужно перед цыганкой успеть сказать давай погадаю убегают как ошпаренные да давай погадаю на них очень хорошо очень хорошо действует дальше дальше вы можете сделать некое такое послание которое направлено на на запугивание то есть если вы видите что к вам уже подходит с такого рода посланиями вы можете сказать ты знаешь между прочим я порчи хорошо навожу что-то в этом роде да? или еще один очень важный аспект, если вы, к вам подходит именно цыганка и эта женщина, то вы можете прямо очень резко спросить, как твой муж? Он все тебя еще бьет? Потому что обычно у цыган, между мужчиной и женщиной, там достаточно суровые отношения, и, как правило, многие цыганские женщины подвергаются насилию со стороны мужа для, они, для них это тоже неожиданная фраза для них это тоже э, своеобразный э, разрыв шаблона и они больше к вам не будут э, приставать они больше к вам не будут приставать друзья вижу что наше количество зрителей увеличивается давайте добавим еще лайков если вам полезна эта трансляция если вам полезна эта информация чтобы нас видело еще большее количество людей хорошо можно сделать какое-нибудь внушение, которое э, направлено на какой-то конкретный вред. Ну, например, еще одно слово скажешь. Ришаджара. То есть вот такого можно рода делать внушение. То есть вы говорите еще, раз, еще одно слово. Но здесь опять же вот берите вот эти заготовки те варианты которые я вам предложил вам их просто нужно вот банально выписать и банально у себя в, в голове множество раз прокрутить чтобы вы могли их э, на уровне скажем так бессознательного на уровне натренированности э, очень быстро реализовать потому что обычно все эти процессы они происходят очень быстро обычно все эти процессы происходят очень быстро теперь что еще, что еще вы можете сделать? Можете по потренировать такой взгляд, который э, называется отпугивающий взгляд. Он для того, чтобы он осуществляется для того, чтобы защититься и отпугнуть на невербальном уровне. Что нужно сделать? Прям попробуйте прямо сейчас. Смотрите, немного расслабляете нижнюю губу, ее опускаете. Чуть-чуть ниже, чтобы зубки нижние были видны. Потом губу в одну или в другую сторону поворачиваете. Потом немного приопускаете голову. Как вам мой вид? Вот эта штука, именно немного приопускаете губу в сторону, чтобы зубы были видны и так из-под Я думаю, что вы сейчас в меня не влюбитесь, если будете наблюдать, э, ну, то есть, вот, <coughs> вот этот прием, он на невербальном уровне очень хорошо работает. Прям вот по потренируйтесь, потренируйтесь э, в зеркало, либо потренируйтесь, глядя в свой смартфон потому что этот взгляд он реально отпугивает кого угодно мужчину если вы женщина или женщину с таким взглядом вы точно не склеите не зацепите, то есть от вас будут убегать люди если вы будете с таким лицом ходить цыганки тоже это невербально читают и и это тоже очень хорошо работает Окей, касаемо порчи и касаемо глаза. Что такое порча из глаз? Да? Ну смотрите, порча это когда вам что-то внушают на вербальном уровне, когда делается какая-то разрушительная гипнотическая команда на уровне вербальном. То есть когда вам что-то говорят какое-то пожелание пожелание смерти пожелание вреда здоровью там спину твою заклинит э, будешь всю жизнь побираться вот это и называется порча это такие ну условно говоря словесные проклинания да и в них тоже ничего такого особенного нету они просто работают как внушение Почему они срабатывают? Потому что, скорее всего, вы в этот момент находитесь в состоянии транса, и ваше подсознание как бы роняет вот эту вот историю. А если говорить про сглаз, <coughs> ну, говоря научным языком, это невербальный какой-то посыл. Это то же самое, что я вам сейчас продемонстрировал. Вот эта губа. Таким образом, вы можете действительно сглазить, но тут уже вопрос, что человек подумает. То есть, вот порча из глаз – это гипнотическая команда, направленная на разрушение человека. Вот и все, ни больше, ни меньше. Теперь давайте поговорим о том еще, как работают всевозможные уличные гадалки, хироманты и так далее и тому подобное. Очень важно, как и в случае с цыганами, как и в случае с цыганками, это эффект необычности. И оставайтесь на связи, я буквально на 10 секунд включу заставку и прямо сейчас я покажу вам, как я превращусь в гадалку. И погадаю вам даже немножко. Ну что, дорогой, дорога дальняя тебя ждет. Вижу светлый путь. Любовь большая у тебя есть. Вижу смерть вдали. Вижу, скоро большая удача тебя ждет, ну и так далее и тому подобное. А теперь, мои дорогие, за этот сеанс позолотите ручку что я делаю мои дорогие что я делаю да вот очень важно создать вот эту некую необычность да для чего я прилепил вот эту штуку потому что это нестандартная история вы меня в таком виде никогда не видели для чего я сделал так с воротником это тоже выглядит достаточно необычно для меня потому что в таком виде вы опять же меня не не ожидали увидеть поэтому вот необычность во внешнем виде она действительно приковывает какое-то внимание легкий трансовый голос умение войти в рапорт и используем по всю милтон модель то есть говорим какие-то неопределенные флаг не неопределенные фразы любовь тебя ждет удача тебя ждет скоро солнце взойдет а после того как солнце взойдет здоровьем ты исполнишься а после того, как ты здоровьем исполнишься, ты можешь начать двигаться дальше к своим мечтам и целям. Да? Но ну, я сейчас делаю, позитивные, сейчас делаю позитивные внушения, потому что ну, не хочу делать то, как это может быть. Да? А, вот таким образом, мои дорогие, это происходит. И не нужно, во-первых, здесь этого бояться. Нужно знать технологию. Нужно знать технологию, нужно понимать технологию, что с вами делают и как с вами делают. Голос очень важен, голос очень важен, создание антуража и необычности тоже очень важно, и это все покрупиться, покрупиться создает состояние и условия, в которых человек может легко погрузиться в транс и таким образом, таким образом может получить внушение и да отдать деньги может быть может кошелек отдать может еще что-то отдать ну потому что на это направлены внушение как как вы знаете один из феноменов транса это амнезия и как правило там еще человек может и не помнить как с, с ним это не происходило позитивные точно сбудутся ну да ну смотрите друзья здесь же понимаете когда мы на тренинге это все дело проходим у нас там обстановка специальная больше времени а здесь я как бы спешу показываю определенные определенные методики это все дело можно усиливать теперь давайте поговорим о том зная эту технологию как вы можете это все дело усиливать как вы это все дело можете усиливать и использовать в обычной повседневной жизни потому что кроме того что вы знаете технологию и знаете теперь как защищаться вот виктор виктория пишет это ведь своеобразные якоря нет это не якоря это вещи нестандартные они способствуют как раз разрыву шаблона друзья помогите нашей трансляции лайками И я еще несколько слов скажу о применении как это применять в обычной жизни как это применять ну смотрите как это применяется где я замечал случай именно двойного такого цыганского наведения так работают многие продавцы, так работают многие продавцы на автомобильном рынке. Очень многие продавцы э, работают э, таким образом. Они вдвоем продают машину, они вдвоем что-то про машину рассказывают, они вдвоем что-то про машину показывают, они трогают. Э, ну, это уже отработанная э, схема, это уже отработанная схема, и таким образом им легче продавать вдвоем, потому что они вот, э, действительно в, э, занимаются двойным наведением, и человек погружается в транс, и они ему делают внушение. Причем внушение разные все все скрытые способы наведения транс там используются да и человеку предлагают представить как он уже едет на этой машине домой и как жена будет рада там да там в основном позитивные внушения но это все равно внушение и человек больше склонен сделать покупку что еще где еще можно это применять ну очень часто такое применяют в переговорах когда склоняют кого-то к какому-то решению то есть на переговоры тоже заранее потренировавшись можно прийти вдвоем и устроить вот это вот двойное наведение когда два человека в хорошем рапорте с друг с другом легким трансовым голосом приятным начинают рассказывать доводы говорят о каких-то важных ценностных вещах что это может дать человеку и еще где я наблюдал Наверняка многие из вас могли сталкиваться, а может, сам кто-то этим занимается. Это э, торговля всевозможными там, не знаю, какие-то фильтры для воды, какие-то супер дорогие пылесосы вот эта вся MLM история. Э, да, косметику продают э, по каталогам. Там это тоже используется. Я уверен, что их этому обучают. Они заходят. Они, как правило, ходят вдвоем и вдвоем начинают. То есть в продажах это активно используется, поэтому будьте бдительны, будьте бдительны, чтобы что-то случайно не купить лишнего. И будьте бдительны, ну я. И, и также берите на вооружение. Почему, если вы знаете эту технологию, и если эта технология работает, то почему бы ей не пользоваться во благо себе? Я считаю, что если у вас это получается, если у вас это работает, то это должно приносить вам пользу. Вот, в принципе, мои дорогие, и все, что я хотел вам рассказать по поводу цыганского гипноза. На самом деле, ну, там есть много еще деталей, но в общем картина такая. Я думаю, что даже при просмотре этой трансляции вы уже много чего для себя осознали и поняли. Если хотите лучше натренироваться этим вещам, на моем курсе NLP практик, мы все эти вещи изучаем детально, на практике, смотрим, как это работает, докручиваем, допиливаем. Там очень много есть интересных-интересных вещей. Ну, конечно, на тренинге мы делаем друг другу позитивные внушения, внушаем богатство, благополучие, успешный бизнес, здоровье себе, детям, близким всевозможные успехи и так далее и тому подобное если на данный момент у вас есть вопросы я подожду еще буквально полминутки и на них отвечу если вопросов нету то обязательно оставайтесь до конца поддержите нас лайками и э, послушайте возможно тот вопрос который задаст другой человек он будет актуален и для вас так все таки есть глаз или порча я вам скажу так для меня нету я в это не верю вот смотрите сглаз и порча э, он на вас будет действовать если вы в него верите если вы в него не верите то он действовать не будет еще очень важный момент который я упустил и хотел сказать это если вдруг получилось так что вам кто-то сделал вот эту порчу, условно говоря, дал разрушительную команду, и вы продолжаете себя саморазрушать, и вы это, об этом помните или не помните, и каким-то образом продолжаете себя саморазрушать, то обязательно обратитесь за помощью к специалисту, НЛП-практику, тренеру, мастеру, к профессиональному психологу, к гипнологу, к гипнотерапевту, все люди... Все профессии, которые связаны с гипнозом, они вам в состоянии помочь эту команду утилизировать, трансформировать, чтобы вы больше не испытывали вот этого негативного внимания этой команды. Кому-то может быть осознание того, как это происходит, уже даст эффект того, что это на вас уже действовать не будет. Именно для этого я делаю этот прямой эфир, для того, чтобы вы понимали, как это происходит, и где-то на каком-то уровне разубедились, что то, что вам разрушительное внушили, было правдой. Это вот прямо очень важно. Самосглаз, а так психиатрия самозглас ну да возможно спасибо большое вам за такой прямой эфир очень полезно отлично хорошо мои дорогие если еще есть вопросы обязательно на них отвечу еще буквально несколько минут времени могу провести с вами и уже скоро буду убегать я очень рад что нас сегодня много поддерживайте нас лайками если вы еще не подписаны на мой канал обязательно подпишитесь для меня это очень важно и давайте э, можем даже обсудить э, Тему следующего прямого эфира если таковая у вас имеется если вы не знаете что вы хотите обсудить на следующем прямом эфире тогда я тему естественно придумаю сам и э, тоже вас обязательно удивлю каким-то полезным практическим контентом кстати кто у нас смотрит наши утренние раскачки у нас уже вышло 4 выпуска утренних М как ваше впечатление как ваши ощущения М там мы на самом деле берем такие интересные темы и на неделю я думаю просто небольшое задание, небольшое задание, которое в течение недели вполне себе по силам выполнить и сделать свою жизнь немного лучше. Если у вас есть какая-то обратная связь по поводу утренних прямых эфиров, э иногда они выходят в записи, даже чаще они будут выходить в записи по понедельникам, но тем не менее. Э в прошлый раз, раз рассматривали синдром Самозванца. Расскажите, как его вам если вы его смотрели и на этом будем завершать наш прямой эфир еще буквально одну-две минуты могу с вами пообщаться если вопросы будут если вопросов не будет еще раз прошу вас поставьте большой палец и подпишитесь на канал если еще до сих пор не подписаны потому что у нас выходят регулярные выпуски могу с вами поделиться секретом уже наверное через неделю или полторы точно выйдет следующая глава аудиокниги там про цели про энергию там очень много ресурсных техник так что ждите может быть она выйдет даже в это воскресенье если воскресенье не выйдет то скорее всего тогда в следующий четверг или пятницу так что мои дорогие я э, очень рад вас видеть на нашем канале регулярные выпуски это утренний прямой эфир про э, как себя держать в тонусе ведь э, по средам прямой эфир на тему нейролингвистического программирования но ну, еще в промежутке среди недели периодически могут выходить какие-то полезные контентные ролики хорошо а люди э, люди всего-навсего инструменты о книга так отлично я понял что то что я вам рассказал вам приносит удовольствие Значит, вы ждете эти все вещи. Хорошо, если вопросов на данный момент нет, тогда я был рад вас видеть. До скорых встреч, с вами был Юрий Пузыревский. Пока-пока, душевно обнимаю и увидимся на следующем прямом эфире.